Олег, сегодня много внимания уделяется техническим вопросам. Обсуждение в основном происходит вокруг блокчейна, блокчейн-технологий, смарт-контрактов. И в то же самое время, на мой взгляд, недостаточно информации или недостаточно внимания уделяется вопросу востребованности специалистов на рынке, то есть вопрос о профессии, какие останутся в ближайшем будущем, какие профессии исчезнут в связи с тем, что вводится технология блокчейн повсеместно. И хотелось бы поговорить с вами об этом. На ваш взгляд, в ближайшие пять лет, какие специалисты пострадают от внедрения блокчейна, от внедрения криптовалюты, что будет с рынком? Ну, абсолютно понятно, что первыми пойду, попадут под сокращением банки. Ну, Мы знаем, что уже сейчас Герман Греф начал сокращать значительное количество своих сотрудников. По слухам распродаются свободные помещения и излишние помещения Сбербанка в различных городах, пока не начался ажиотаж по продаже банковских помещений. И, насколько известно, он сказал, что доведет количество Сотрудников Сбербанка в 2018 году до 600 человек, сейчас их несколько десятков тысяч. Это будет связано с внедрением блокчейна и сокращением необходимости ручного и другого труда. То есть в первую очередь пострадают банкиры, бухгалтеры, люди, которые занимаются различным учетом, экономисты. Агенты по недвижимости, то а, агенты, да? агенты. по недвижимости, есть все те посредники, которых mm -hmm. заменит смарт-контракт. И большое количество будет сокращено чиновников. Я очень много работаю в Новгородской области. Туда пришел молодой э, прогрессивный губернатор, который э, возглавлял Центр стратегических инициатив в Москве. Лично его представлял Путин, э, господин Никитин. Ему 36 лет. Поработав неделю, он собрал всех своих сотрудников. Поверьте мне, я жил при социализме и представляю, какое количество сотрудников работало раньше в райкомах, горкомах, обкоме, в исполнительных комитетах. Это было процентов 10 от того, что сейчас есть. Если взять администрацию Великого Новгорода, это гигантское количество людей. Он всех собрал и сказал, господа, готовьтесь, через два года я вас всех уволю. Вас заменит блок Чей. А люди вот как, люди да, да. в панике. Ну, это будет значит не секрет, что Герман Греф уже пять лет написал назад на блокчейне со своими специалистами проект электронного правительства. Это когда все решения принимает машина, принимает все решения по тем или иным видам деятельности блокчейн. Ну, разве на это пойдет? правительства? Естественно, правительство на это не пошло, но как же себя любимых сократить? Угу. Вот. Меньше всего пострадают это люди творческих профессий, это художники, это скульпторы, поэты, музыканты. То есть, согласитесь, наука. Наука, наука сохранится? Наука, абсолютно понятно. Везите, вот, то есть угу. творческие профессии останутся. Если перейти к более практичным вопросам, это судьи, это весь надзор, милиция, прокуратура, то есть вряд ли будут маршировать роботы, которые будут наводить порядок, uh -huh. вот это все будут люди. А, вот. а именно учетные профессии будут сокращены, и конечно самая большая армия посредников, uh -huh. мы знаем, что сейчас существуют различные торговые дома, которые осуществляют промежуточные действия, присосались к какому-то крупному предприятию и товары в 3D передают, да? вот. они все исчезнут. Все это уйдет в интернет, и сейчас стоит очень большая проблема, Это об этом сказал Медведев, о переподготовке кадров. Он сказал, что скоро люди будут жить до 120 лет, и раз 5-6 в жизни менять профессию. Я вот 6 раз менял профессию, понимаете? Ну, потому что я отношусь к поколению X, которое, в общем-то, очень эм, адаптируется в любой ситуации. А в скором будущем этого не будет. Потому что кредиты на получение образования будет выдавать горизонтально ориентированная платформа обучения, которая будет очень четко определять, а сколько же специалистов нужно в одной или в другой области через 5 лет. Именно она будет направлена на то, чтобы специалист закончил институт и после института отдавал кредит. Поэтому, естественно, она будет предоставлять все рабочие места по специальности сразу после окончания института. Будет все настолько жестко и подконтрольно машинам, что вряд ли человек, который закончит институт за счет кредита, например, по специальности краснодеревщик, будет работать только Олег, но следуя этой логике, получается так, что в какой-то момент человек не сможет выбрать сам профессию? Нет. Почему? У него же всегда остается право не взять кредит, Uh -huh. и попытаться заработать деньги другим способом получить э, э, uh -huh. ту или иную профессию. Потому что останется право человека uh -huh. получать профессию свободно и выбирать ее. Но в этом случае, если человек предприимчивый или у человека богатые родители. Потому uh -huh. что никто не отменил частных денег. Но именно большая масса людей, э, э, а сейчас идет э, э, более жесткое расслоение, по социальному статуту, чем это было 10 лет назад, когда общество разделялось на две категории. 20% это богатые и особо богатые, и успешные бизнесмены, и 80% это те люди, которые находились внизу. Да? Это рабочий, обслуживающий персонал, которые жили практически на зарплату и еще на чуть-чуть. В настоящей экономической ситуации, например, Центральный банк сократил 10 тысяч человек во всех регионах. Они сейчас даже озабочены тем, чтобы нанять психологов, потому что люди, которые работали в Центральном банке, куда они пойдут? Лопаты кидать? Или они пойдут бухгалтерами? Да они абсолютно не могут этого сделать. Вот. Угу. И сокращения, да, вот такие они есть, и они очень серьезно, конечно, влияют на психику людей. Да, а вот э, как вы считаете, что будет э, с консультантами, вот в каком ключе? Да, например, риэлтор ну в какой-то степени избавиться от части работы, да? то есть благодаря блокчейну он э, сможет ну, легче проводить операции и так сказать, в каких-то моментах себя исключать. А он будет не но когда, Да, но когда люди, например, э, ну выбирают... Ну, хотят сделать какую-то серьезную покупку, купить автомобиль или недвижимость. Мы часто прибегаем к рекомендациям экспертов, консультантов. Понятно, часть этой функции выполняют социальные сети, но мне кажется, что консультанты все же останутся. То есть это, ну, скажем так, профессия экспертного мнения сохранится. Да, да скорее всего, потому что останутся консультанты. А как? заполнять контракт, смарт контракт, mm -hmm. а как э, оплачивать налоги mm -hmm. э, и в том числе, но ну, это будет ограниченный функционал у них, то mm -hmm. есть очень узкий функционал. Да? Mm -hmm. Это не будет, что риэлторская контора будет осуществлять подбор жилья всего прочего и проводить сделку, то есть выводить на банк, на нотариуса, на юриста, это, это будут, скорее всего, консультанты. Я думаю, что в связи с переходом Росреестра на блокчейн очень скоро может будет в свободном доступе получить 3D-модель любой квартиры, uh -huh. то есть практически человек задает свои данные, ему интернет выдает там, от 10 до 100 предложений по месту расположения, по стоимости, по всему прочему. Человек все это просматривает и, подобрав там, ну, десяток или там пару-тройку вариантов, вот здесь он может уже приступить uh -huh. к, к получению консультации у узкого специалиста. Но ему будет платиться только за это, а не за все сопровождение. Uh -huh. То есть, сохранятся консультанты в очень узких направлениях. Uh -huh. Ну или они трансформируются в какую-то вот, да, иную профессию человека, который дает… Да, может быть даже, а это будет и не просто консультант, а это будет еще и человек, который будет показывать жилье. Угу. Вполне возможно, что вот эта функция сохранится. Угу. Абсолютно понятно, что сохранятся юристы. Вот, ну, потому... именно вот, э, вот для смарт-контрактов, то есть, юристы, скажем так, высшей категории, не технические специалисты, а, а вы знаете, те, кто должен быть. На, на переходный период, я думаю, что сохранится огромное количество юристов. Угу. Почему? Потому что э, написание э, смарт-контракта, то есть предварительно. Технического задания смарт-контракта требует колоссальной работы юристов, потому что они должны предусмотреть все юридические казусы развития событий. Мы, э, угу. То есть, если в договоре написано юристом на двух страничках написано, X, Y поставляет материал, этот оплачивает таким образом, идет предоплата и форс мажор, да? Uh -huh. То здесь надо будет рассмотреть все ветви развития смарт-контракта, то есть прописаны все условия и очень серьезно. Поэтому, наверное, вот в переходный период юристов будет очень много. Но после того, когда Будут отработаны основные, по основным направлениям смарт-контракты, когда их уже будет десятки, они уже пройдут обкатку, они будут находиться в интернете, и совершенствоваться уже не надо будет, скорее всего, в юридическом сообществе тоже пойдут очень серьезные сокращения, и, конечно, останутся только квалифицированные юристы, которые будут выполнять очень э, тяжелые смарт-контракты. Mm. Это перевод крупнейших предприятий на блокчейн, потому что крупные предприятия они не могут одновременно перейти, они будут переходить постепенно. Вначале банковская среда, потом бухгалтерия, потом экономическая, э, потом технология, и все mm -hmm. это будет объединяться в одну концепцию. Mm -hmm. И э, все-таки можно утверждать, что блокчейн, э, в большей степени позитивно повлияет на рынок труда, нежели искусственный интеллект, про который тоже сегодня очень много говорится, он еще не вошел в нашу жизнь такую в повседневную, но э, от него, скажем так, многие вещи будут зависеть в будущем, именно связанные с оптимизацией производства, с тем, как люди будут решать свои какие-то жизненные вопросы, то есть он сильнее повлияет на э, рынок труда, нежели блокчейн. блокчейн в большей степени в помощь а, ну будем так говорить конечно введение блокчейна упростит многие вещи уменьшит затраты но не называть что блокчейн все равно вытеснит людей из многих профессий то есть которым придется идти и переквалифицироваться и искать чего-то новое да? угу. вот конечно с точки зрения простого обывателя особенно, которые находятся на грани потери работы, блокчейн – это плохо. С точки зрения общества это, конечно, хорошо. Потому что увеличится монетизация бизнеса, и блокчейн, конечно, значительно сократит все расходы угу. вот. и уберет, лишних людей. уберет и... лишних людей. А вот искусственный интеллект – это, конечно, более серьезный удар по человечеству. Потому что, вы понимаете, искусственный интеллект, он же будет развиваться и у него будет возможность управления, потому что в связи с тем, что сейчас практически каждый второй занимается майнингом, за счет финансовых средств, физических лиц созданы огромные мощности компьютеров, которые можно использовать искусственному интеллекту для того, чтобы практически захватить всю власть и управлять всем человечеством. Конечно, искусственный интеллект это будет совершенно другой мир и другое измерение. Но если говорить о тех профессиях, которые будут очень востребованы, это, конечно, программисты по блокчейну угу. и специалисты по искусственному интеллекту. Мы знаем, что IT-специалисты. Да? К... Да, да, да, IT. а, да, IT Мы уже знаем, что э, за границей эти люди получают в 10-15 раз больше, чем инженеры и другие обыкновенные специальности, что создаются целые города моногорода, с очень шикарной инфраструктурой, с бассейнами, с ресторанами, которые все могут позволить квартиру купить только IT-специалисты. Получается вот. у нас расслоение общества теперь по принципу, Абсолютно. если ты в it или не войти, то есть не ну, войти технологию. А, ну, это закономерно. Угу. Мы помним, что раньше было расслоение общества при социализме. Если ты директор восьмого магазина, ты живешь хорошо, да? Угу. А, вот. а, дальше, когда мы перешли в другую ипостасию в капитализм, если у тебя есть возможность попилить завод, то ты живешь хорошо, да? Вот. Ну а теперь на смену всему, естественно, приходят новые технологии, и тот, кто обладает технологиями, тот обладает финансами и проект миром. Это mm -hmm. абсолютно понятно. И вот интересно, что 10-15 ну лет назад не было такой специальности, как SEO, специалист, человек, который занимается да, продвижением в, в интернете, сегодня это уже кажется новообычным, ну, абсолютным Конечно, явлением. Абсолютно. И мы не знаем через 10 лет, какие появятся новые специальности, которые как раз генерируют технологии блокчейна. Ну, жизнь, она очень умная штука, она все равно заставит, потому что технология настолько быстро развивается, мгновенно, практически, да. Но ну, мы mm -hmm. даже видим это по замене телефонов, да, уже там 10 iPhone, да, mm -hmm. с совершенно колоссальными способностями. Поэтому э, сейчас, э, конечно, любому человеку, хотя его пытаются загнать в некое такое русло, да, в определенное, вот ты будешь вот специалистом в этом, и иди туда. Все равно нужно иметь свойства адаптироваться uh -huh. к новой ситуации потому что при резком изменении технологии может быть даже на сегодня нужная специальность если произойдет ну вот был банкир да пришел блокчейн банкир не нужен вот в одно мгновение понимаете да та же самая ситуация никто не говорит что появится некая другая технология которая может быть заменит блокчейн uh -huh. может быть некая производная и тогда будут нужны программисты которые знают ту технологию uh -huh. А из этих, кто сумеет обучиться, тот пойдет. А если нет, то к сожалению. У нас сегодня блокчейн абсолютно уберет все профессии, связанные с посредничеством. Да. И в то же самое время останутся творческие профессии, и в том числе наука, медицина. Это то, что сегодня, ну скажем так, находится вне зоны зоны риска. И э, в связи с этим интересно, а как зарплаты э, поменяются? Что будет э, с э, оценкой квалификации сотрудника? Каким образом э, будет вот в этой области развиваться ценообразование? Ну, я уже сказал, что определенные профессии будут очень высокооплачиваемые. Да? Это те люди, которые продвигают передовую технологию. А, ситуация, мне кажется... Вот с зарплатами должна все равно измениться. Ну, э, не будем скрывать, что когда государство стало бороться с черными зарплатами, и когда они наложились на экономический кризис, вот по прошлом году очень у многих сократилась зарплата, несмотря на то, что статистика показывает, что этого не было. Uh -huh. Просто я знаю э, конторы, где, например, 50% платилось э, официально денег, официальный, а половина была в конвертах. И в связи с тем, что на улице не найти работу, хозяева просто переставали платить вторую часть. И говорили, или идите на улицу, или оставайтесь у нас. Люди остались, они стали получать в два раза меньше. Но на статистике это не, не, ничего не изменилось. Но все равно общество будет развиваться, угу. будут появляться новые технологии. Рано или поздно мировая экономика, и мы выйдем из кризиса. И я думаю, что будет просто некая унификация, и все-таки вот эти все изъяны, связанные вот с, расчет, с расчетом налом, с процессом перестройки, они вот как раз вот в системе блокчейна будут до конца унифицированы. И мы придем к какой-то вот статистике, mm -hmm. квалификации. Мне кажется, что будет, скорее всего, знаете, как у нас у прокуроров, да? такого-то ранга, такого-то ранга, такого-то ранга. Вот будет э, человек mm -hmm. по специальности класса 1, класса 2, класса 3, класса 4, mm -hmm. класса 5. И не в зависимости, где он будет. Будет просто определенная классификация и будет именно тарифная сеть. А, согласитесь ли вы с, такой, с таким предположением, например, ну, огромное количество людей да, работают в бизнесе, где посреднические услуги, и вот они остаются без работы и вспоминают свою первую специальность, может быть, кто-то из них заканчивал технический вуз гуманитарный, кто-то из них как раз является инженером или, допустим, электриком, и вот эти люди выходят на рынок и дополняют своим присутствием тот рынок, который уже сформирован, рынок, допустим, электриков, и коль скоро у нас электриков в избытке, не приведет ли это к тому, что цены, ставка этих специалистов снизится. И у нас получится такой ну, слишком большой ну, большая разница между доходами IT-специалистов и людей, которые так сказать, выйдут сегодня в эту существующую среду, вынуждены переквалифицироваться или, скажем, вернуться к своей профессии, и будут зарабатывать значительно меньше, потому что... Они пополнят кстати, тот рынок, который существует. Ну, разница в зарплатах это неизбежность. Люди, которые будут продвигать новые технологии, они будут получать всегда больше. Вы знаете, сейчас уже происходит это. У меня многие друзья из бизнеса ушли работать инженерами на заводах. Больше надо содержать семью. Ну, наверное, такие специальности, как бы. И смирились с тем, что доходят. Конечно, конечно, они смирились. Сейчас ее разорение малого и среднего бизнеса, и люди возвращаются из бизнесменов, из хозяев бизнеса они возвращаются на роль наемного работника. По крайней мере, это стабильно. Это лучше, чем голодная семья, и это будет происходить обязательно. Вы знаете, я так думаю, что вот именно такие специальности, как электрик. Следующий и сантехник, их, наверное, все-таки людей не хватает. А вот, конечно, таких специальностей, как экономист, юрист, их, конечно, в избытке. Вот там, естественно, когда появляется дополнительная рабочая сила на рынке, это будет неизбежно вести к понижению их зарплаты, потому что будет из чего выбрать. И многие люди будут согласятся работать дешевле. Да? Вот. Это, это mm -hmm. данность изменения. Знаете, если хочешь пожелать своему соседу беды, как говорил Конфуций, пожелаем ему жить в эпоху перемен. Mm -hmm. Так вот, мы, к сожалению, сейчас находимся на грани перехода совершенно в другую эпоху, совершенно в другую эру. И пострадают люди, и, но зато повысится выживаемость. А вот Некоторые эксперты говорят, что э, вот эта ситуация сегодняшняя, она сподвигнет многих раскрыть свой творческий потенциал. То есть те люди, которые работают, может быть, вот, ну, рядовым специалистом, там, юристом в какой-нибудь компании, и скоро блокчейн его выстеснит, он э, имеет возможность раскрыться совершенно как сказать, в иной творческой среде. А вы знаете, какая ситуация? Здесь я с вами не соглашусь. Я вот наблюдаю за той пассивностью, которая, вот, в которой находится сейчас общество. знаете, я вот вспоминаю свою молодость. Мы были радостно октябрятами, пионерами. У нас были открытые глаза, и мы считали, что закончив институт, мы сможем все запускать корабли космические. А посмотрите, что сейчас происходит. Идет общая неуверенность. общая неуверенность, Вот этот психологический тренд, люди заканчивают колледжи, им некуда пойти. Они пытаются пойти в бизнес, а там акулы бизнеса. Вот. Конечно, бывает ситуация, что... В абсолютно чрезвычайных ситуациях, в абсолютно, люди мобилиз... происходит мобилизация. Ну, как известно, что во время войны люди спали на снегу знаете, и не болели практически. Да? Может быть, такой стресс может быть и нужен нашему обществу, который привык к потребительскому образу жизни, хорошо есть, кататься на хороших машинах, mm -hmm. ни о чем не думать, и деньги грести лопатой. Может быть, но мне кажется, что все равно это незначительная часть, потому что, наблюдая за гражданами России, я гляжу, что в большей степени люди смиряются, они переводят себя в другую в социальную категорию, говорят, что теперь я социально необеспеченный класс, и идут работать водитель, водителем, идут работать инженером, продают машины. Пытается продать недвижимость за рубежом, пытается продать квартиры, уйти в менее э, затратную часть. Я уверен, что скоро начнут продавать крупные квартиры, переходить в маленькие квартиры. Угу. Вот, потому что, к сожалению, этот переходный период, наложившийся на экономический мировой кризис, он, кажется, затянется. Ну, о чем говорят сейчас? Все затянули пояса. все. Uh -huh. понимаете если раньше люди выбрасывали вещи то сейчас если обратите начали появляться мастерские которые делают подметки uh -huh. раньше все ботинки выбрасывали покупали новые uh -huh. я уверен что скоро появится дома быта где можно будет прийти заплаточку поставить понимаете сегодня это да. существует да. да. к сожалению ну, это происходит ну а те кто нас сегодня услышит и кто как раз является бухгалтером экономистом таможенным брокером как подстраховаться надо, надо уже сейчас думать, вспоминать свою старую профессию и пытаться э, или самому заниматься в интернете, или пойти на какие-то курсы. То есть если человек чувствует, что э, грянет гром, э, не надо ждать и сидеть до последнего. Uh -huh. Понимаете, я вот до того, как стал э, заниматься блокчейной криптовалютой, я был строителем. Но я абсолютно четко понял тенденции. И у меня были большие строительные проекты, что банки перестали инвестиционные проекты финансировать. Поэтому я собрался, подумал, вспомнил, что я был раньше банкиром. Вот. Сейчас банкиры скоро уйдут в небытие. Значит, останется только другая финансовая структура, это блокчейн и криптовалюта. Я стал этим заниматься. То есть надо вспомнить, чем ты занимался раньше, и проанализировать рынок, и попытаться к этому подготовиться. А может быть, уйти раньше? Потому что в тот момент, когда будут выброшены десятки банкиров, десятки бухгалтеров, десятки тысяч, десятки тысяч экономистов, может быть, будет найти работу тяжелее. Угу. Наверное, победит тот, кто найдет себе силы уйти с нагретого места, понимая, что скоро его не будет. Угу. Вот На Западе эта практика распространена, когда люди 40-42 с небольшим... Эээдом. Срок с небольшим начинает новую карьеру, номер два. У нас, конечно, есть особенности менталитета. У нас после сорока, когда люди в активном возрасте, не все готовы резко что-то изменить. Особенно если с детства ну, они приучались к тому, что нужно постепенно до, до, доходить до какого-то результата, достигать своих целей, там, по 20-30 лет работать на одном предприятии. То есть, вот, им будет сложно. Конечно. Им будет сложно, но надо делать параллельно. Я до сих пор закрываю некоторые строительные проекты, они идут, они содержат мою семью, потому что новые проекты, они все перспективны, они требуют вложения денег. Вот. Самое главное, вовремя, не когда тебя выгнали, и ты остался без работы, находишься в панике, а начни это заранее. Угу. Начни. Конечно, призывать кого-то создавать сейчас малые предприятия и бизнес, ну это безумие, вот. а параллельно отрабатывать возможность перехода на другую, более перспективную угу. работу. Правильно ли я понимаю, что ваш тезис сейчас инвестирует свое образование в обучение, в да, переквалификацию? Да, конечно, конечно. Угу. Пока ты получаешь зарплату, пока ты, я понимаю, что сейчас очень сложно, можешь пройти какие-то курсы, как-то подтянуть себя по старой специальности. Надо это делать для того, чтобы быть готовым. Uh -huh. да? ну, мы знаем, что когда начинается кризис, бабушки и дедушки начинают покупать соль, крупу, все проще. Даже они готовятся. Uh -huh. То есть нужно в кризис профессиональный входить, подготовленный. Uh -huh. Спасибо. Пожалуйста. Буду рад, если будете еще приглашать.